Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать всем откатные самодельные ворота. Вот смотрите, колесик на столбе вот здесь, вверху, потом вот внизу. Вот, вот Внизу. ручкой, Далее идем к Второй столб. На нем также на болту. Вот такой роликовый. Роликовый. Вот такой вот. Колесик, насквозь просверленная труба квадратная 50 на 50 или 60 на 60 не помню, двух с половиной миллиметровые столбы и второе колесико вон там внизу вот. и противовес. Вот. Вороты длинные, широкие. Вот в этом в этом в этой части забора. Поэтому длинный такой сделали. Противовес сделал эти усилители на столбах. Вот такие вот. На, на реке И вот тут усилитель. Угу. Без порогов Подвесные откатные ворота без порога. И вот сейчас он вот возьму. И просто вот потяну и спокойно. Спокойно закрывается. Вот. Вот так вот воротики закрываются. И вот в этот стол. Сейчас. Вот в этот стол, вот в эти. Вот. Вот сюда. И вот сюда они въезжают. Естественно, надо придерживать. Сейчас покажу. Вот и все, заехали. Вот сюда в этот ухват и в этот. И немножко стол, конечно, стал немножко у него от морозов в земле. Вот, поэтому приходится так поправлять чуть-чуть, ворота. Ну, вот. вот такой штырек каленый, Вот сюда выровня вот так и все вот закрыл насквозь просверлены тоже вот так вот через воротину и столб просто что и скается вот такие ворота кому интересно можете приглядеться Смотришь, как они построены держится уже третий сезон специально не новые их показываю третий год уже во всю работу вот ездит вот так ни во что не упираются зимой проблем нет ну и особо часто тоже не открывается вот такой вот такая конструкция четыре колеса вот так вот у на, нас столбиках и висят на них ворота вот это труба квадратный профиль 20 я забыл размер конечно ну, видите сами вот такие вот, всем спасибо за внимание надеюсь было интересно подписывайтесь Всем пока. Вот, а, кстати, забыл сказать. Вот, вот такая. От, от земли вот на таком расстоянии. Вот так вот. То есть порога нет. Никакого. Все. На этом все уже. Все пока. Все. Подписывайтесь.